Тема немного связана с прошлой, но не так уж сильно, просто та навела меня на некоторые размышления, которыми я хотел бы с вами поделиться. Размышления эти крутятся вокруг языка, языка, который мы используем за игровым столом. В одной из игр, которые я когда-то читал, почему-то я был убежден, что это искусство волшебства, но сегодня что-то не нашел там ничего подобного. Во вступлении было сказано, что, мол, задумайтесь, каким языком вы бы хотели, чтобы шла ваша игра. Это полезный совет, как и любой, в общем-то, другой совет задуматься над чем бы то ни было, над чем задумываются не так часто. И действительно, настроившись на один лад и на один стиль, вас будет выбивать из колеи, если внезапно окажется, что местные, скажем, маги волшебного сеттинга общаются не пространными наукообразными фразами, а огрызаются друг на друга, как последняя шкалата. В этом смысле мне хотелось бы коснуться как минимум следующих тем. Акцентов, жаргона и имен. В интернете, в том числе сразу здесь на ютубе, далеко ходить не надо, можно найти много советов о том, как менять голос и как подавать различных персонажей или представителей различных народов и рас с помощью акцентов. Но тут вот какая заковыка, это работает в английском. Английский язык является официальным языком целого списка стран и плюс к этому, как будто этого было бы мало, он еще и является неофициальным языком международного общения. Техническая документация пишется на одном английском, общение на международных научных симпозиумах ведется на другом английском. Шотландцы произносят слова так, канадцы произносят эдак. Француза, пытающегося сформулировать что-то на своем английском, не спутаешь с китайцем или даже с немцем. В итоге получается что? Что у нас есть несколько десятков то ли акцентов, то ли даже диалектов, которые всем знакомы по голливудским фильмам, скажем. Там это дело любят, как именно художественный такой костыль, показал главного гада полминуты и дал ему сказать пару фраз с русским акцентом. И сразу понятно, фильм будет про русскую мафию. Дайте те же самые кадры с итальянским акцентом, и фильм эстетически уже будет воспринят иначе. И с этим можно хорошо играть. Так постановщики и делают. Или кто то Кто они там? На какие-то языки такой опыт, возможно, и переносится. И если не в один-в-один, все-таки ситуация с английским уникальна. То концептуально, потому что какой-нибудь там бельгийский французский наверняка отличается от квебекского французского. Но с русским такой финт не проходит. В лингвистике я не настоящий сварщик, поэтому я не знаю, почему в одних странах больше там диалектов и акцентов, и больше разницы между ними, чем в других. Но с размером я так вижу, что это не сильно связано. В крошечной Голландии, которая и не на всякой карте вообще подписана, свой диалект чуть ли не в каждом селе. И в громадном Китае, который не намного меньше России, тоже диалектов много. И они сильно отличаются друг от друга. Настолько сильно, что, во-первых, с первых слов ясно, откуда родом тот, из кого эти слова выходят. А во-вторых, два человека с достаточно разными диалектами одного и того же языка имеют трудности в понимании друг друга, если специально не заставляют себя как-то уходить в использовании более стандартных форм. В России, если судить по Википедии, тоже якобы существуют диалекты, а также говоры всякие там «аканье», «оканье». Но все это такие микроскопические детали по сравнению с другими языками, что эти различия могут разглядеть только профессионалы и уж точно не по одной фразе, случайно взятого на улице человека. Меня в этом году заносило и в Питер, в Москву, в Псков, в Ростов-на-Дону, в Новосибирск. Да одно и то же везде. О чем вы вообще? Какие диалекты? В городах, в городах разницы 0,0 Местные слова может быть и есть, но местных слов раз-два и обчелся, и каждая из них распространено на сотни и сотни километров. Кроме того, все существующие говоры, они так или иначе, э, я не знаю как сказать, они, они наши, они родные, они ощущаются как что-то свое. Когда какой-то американец сидит у себя, я не знаю, в Техасе и дает всем дворфам шотландский акцент, для него это экзотика. Он этой Шотландии в глаза не видел, и не увидит он никогда ни одного шотландца нормального, кроме как в фильмах. Так фильмов ему и дварфов покажут, подумаешь? Какой акцент вы собираетесь русскоязычным дворфом давать? Кавказский что ли? В гоблин, у тебя мама-папа-биль? Зачем ты такой злой, да? Зачем как собака? Нет, нет, нет, не работает, не работает. Оконе вот как-то так интуитивно ассоциируется со священниками. Но так в фэнтези у нас и священники не те. Благословляю тебя, сын мой, во имя Уфины Поллады. Нет, нет! У вас игроки под стол от смеха сползать будут. Если цель ваша в этом, то дерзайте. Если нет... Видео на английском по этой теме огромное количество. Во многом из-за Матвея Мерсера, который вводит дыныды на камеру, Довольно популярный чувак, и он, и, и, и он, и все его игроки профессиональные актеры. То есть, что это означает? Что они учились управлять голосом, они сдавали, блин, экзамены по этому. Они учились менять его так, чтобы получилось вменяемо в каждом э, случае. они а просто, знаете, как у э, среднего мастера. там Ах, мой добрый паладин, спаси меня, дракон! Один из дельных советов по фэнтезийным акцентам, который к русскому применим, это забыть вообще о том, что есть какие-то акценты в нашем мире, существующие, и диалекты настоящие, и эмулировать их какими-то мутациями манеры произношения. Тут поднять немножко тон на октаву, там наоборот опустить. Тут как-то прижать язык к низу и попытаться произносить так, там кверху. Зубы сжать и сквозь зубы произносить, я не знаю, губами попробовать не шевелить. Что там еще на, на вдохе можно сказать И, и, на, и если на вдохе что-то произносить то становится понятно, откуда, откуда Вицин взял свое произношение Сапеля ведь можно начать Как хотите, что угодно делать Плод Я бы не стал совсем уж фанатично этому совету следовать, потому что иначе у вас будут не на ПЦ а какой-то сборник эффектов фикции Это тоже совершенно ни к чему я иногда вообще сдаюсь и ухожу в невербалику, и тогда просто так у одного персонажа глазки так бегают, бегают, а другой э, всегда гордо грудь колесом держит, или не знаю, пальцы пирамидкой складывает, или еще что-то. Выдумать можно много всего. Вторая тема это жаргон, это сленг или арго. Эти слова обозначают разные вещи, хотите узнать, идите в Википедию, но в целом смысл один. Есть какая-то группа существ, чем-то объединенная. Местом ли проживания, профессией или возрастом, ну чем-то. И у нее, у этой группы есть свой язык. Соответственно, если эта группа сравнительно небольшая и обособленная, то можно использовать этот язык как тайный язык, чтобы отличать своих от чужих и делиться важными новостями. В сеттинге у Гарри Поттера, особенно по-ютковскому, а не по Роулинг, есть такой тайный змеиный язык, у которого есть дополнительная особенность. На нем нельзя врать. Ну, не получается. Полезная особенность, и можно ей эффективно пользоваться. Очень хороший элемент сеттинга. Воровская феня или какой-то воровской жаргон часто можно увидеть в разных сеттингах. И иногда он используется именно как отдельный язык. По-моему, это плохо, потому, просто потому что э, ну, за столом это выходит в «я скажу ему на воровском, что как стемнеет, будем брать». Ну, это скучно. А иногда именно вот как такая система из нескольких слов, по которым можно узнать своих, из всяких знаков, которые можно заметить, там, не знаю, нацарапанными на стенах и входах. Иногда даже каких-то традиций, вплоть до такого воровского этикета. Как повернуться, как посмотреть, что, как подать какой-то э, тайный сигнал. Э, в «Колесе э, времени» у Джордана есть буквально пара слов, по которым можно узнать людей, тайны ушедших на темную сторону. Вместо темный, это такое слово для местного дьявола, вместо темный они скажут великий, а вместо отрекшейся, это такие местные нозгулы, они скажут избранный. В сеттинге Планшафт есть целая планарная арго или планарный диалект со списком слов на пару страниц, которыми можно снабжать тексты для поднятия градуса сказочности и экзотичности. Работает очень хорошо. Я использовал этот кант в, и в играх на английском и делал свой, свой вариант для Пандемонии в Сальвы Блюзе. И когда вы слышите что-то вроде, там не знаю, пожуй чугун башмак, то звучит это более-менее понятно, но создает ощущение некоторой отдаленности и загадочности. В общем, эта тема хорошая, ее можно и нужно развивать, потому что, опять-таки, она позволяет углубить и утяжелить ваш сеттинг. Не нужно только каждое слово заменять на что-то странное и страшное, и требовать от игроков с первой минуты рубить в этом всем. Этого делать тоже не нужно. Во всем нужна мера. И последнее, о чем хотел успеть сказать хотя бы кратко, это «Имена». Вот это точно нужно продумывать заранее и потом за этим следить за игровым столом, иначе, как показывает опыт, не получается. Составить списки имен, которые на русском звучат не по-дурацки и создают нужные вам коннотации, правослово, не так уж сложно. И раз уж делать, то сразу можно сделать как следует и поделить имена на страны или там племена, области, еще там что вы хотите, в которых их можно найти чаще всего. Забавный момент, что в настоящем мире есть такая вещь, как заимствование имен между языками. И заимствование это происходит часто с адаптацией и изменением имени порой до неузнаваемости. Именно так Иван в одной стороне может стать там, Жаном в другую, а то и Яном или даже Йоханом. В ролевых играх я лично ни разу не видел, чтобы описывались такие вот ситуации, в которых какого-нибудь там гипотетического эльфа Евгения путешествующего Гномы могли бы называть Юджином, скажем. Кто хочет воспользоваться идеей, забирайте смело. Итак, сегодня у нас был лингвистический выпуск, в котором я жаловался на отсутствие в русском языке диалектов. И невозможность воспользоваться обширнейшим опытом англоязычных коллег по, э, э, по использованию акцентов и говоров в ролевых играх. А также мы очень кратко коснулись э, тем арго и жаргонов и упомянули имена, специфичные для каждой расы и их связь с языками в сеттинге. Надеюсь, это натолкнуло вас на какие-то забавные мысли, которыми вы, конечно же, не будучи жадинами, поделитесь в комментах. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще.